Здравствуйте, дорогие мои подруженьки. Итак, сегодня на повестке момента а, видео прогноз на авторских картах Океан любви. Итак, что же, какие будут отношения, какие энергии будут любовные летать для вас, дорогие мои знак зодиака от Весы до Рыбки, в августе 2022 года. Напоминаю, дорогие мои, что тайминг будет по всем знакам под видео. Первый момент, второй момент. Напоминаю, что теперь стримы и дополнительные видео будут на платном портале Patreon. Так что станьте моим спонсором и будете меня смотреть. Ну, кто не хочет стать моим спонсором, но ну, будете смотреть то, что я буду выкладывать бесплатно на Ютубе. Итак, начнем. На повестке момента весы Итак что будет чего не будет Ну скажу так что э, если познакомиться для тех кто с нуля смотрит как бы, я советую знакомиться после 13 августа. Тут более надежные такие энергии идут, более стабильные и согласно транзитной Венеры в том числе. Вы хотите гармонии, вот гармонии вы хотите. Вот в своем партнере своей гармонии вы найдете только если познакомитесь с ним во второй части августа. А теперь информация для тех, кто давно в отношениях. Смотрите первая карта, что будет? Будет взаимопонимание, взаимные чувства. Эта карта хорошая. Тут и ромашки, и розы. Там, где присутствуют розы, там более... Это плюсовая карта, вот в этой колоде. Я так вот нарисовала, так зашифровала. То есть, будет... Вы будете чувствовать, что вы нужны. Вы будете чувствовать, что вы важны. И это очень прекрасно. Первая часть месяца. Вторая часть месяца вас чем-то обрадует, обрадует уве, какой-то уверенность у вас будет, комфортность рядом со своим партнером. Это такая карта, где подсолнух, небо, где мы идем вдаль, у нас дальний путь, долгая дорога вместе и еще все впереди. И причем такая она сюрпризная карта, впереди что-то важное, урожайное, я бы сказала, потому что подсолнух почти тут созревший нарисован. И чего не будет. Смотрите, как интересно. В моей колоде есть две карты, они в принципе рассказывают об одном и том же. То есть... В этот месяц, дорогие мои, чувство одиночества, что вы одиноки, что вы вот однолюбите, а вот вас нифига не любят, не будет этого чувства. Это говорит о том, что для вас интересно месяц пройдет, очень занятой такой будет, занятой, правильно, как сказать, поправьте меня в комментариях, если что. Единственное, я хочу сказать, что может быть немножко, могут быть некомфортности у сентябрьских весов. А почему? Да потому что напротив вас там... Юпитер взошел, скажем так, и, возможно, у вас будет ощущение, что кто-то над вами хочет командовать гипер, превозмогать что-то, поэтому тут осторожно, тут вы можете очень болезненно воспринимать чьи-то инициативы, я бы так сказала. И давайте посмотрим подсказки из бабушкиной шкатулки. «Береги свою дружбу, умей усмирить свои психи даже, вот понимаете». Не все фантазии сбудутся, вот, то есть, особенно, повторю, у сентябрьских может быть ощущение некомфортности, вот, в остальном. Но если чуть-чуть зацепит любовь, я не думаю, потому что тут карты хорошие. То есть, умейте лавировать и умейте усмирять свои какие-то вот гипер -желания. может быть так. Буду благодарна за лайки и до встречи!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 А теперь на поездке момента наши уважаемые а, девушки-скорпионши. Ох, эти скорпионши, тоже вам, как говорится, вообще с вами лучше не связываться. Итак, что будет и чего не будет? То есть я вижу первые, первая часть, первая до 13, скажем, даже августа определимся. определимся. Тут и влюблённость, и симпатичный, комфортный мир, ощущения даже в сексе, ощущения телесные в сексе. То есть карта влюбленности, карта новой эйфории, обновление старых чувств. Если у вас уже есть партнер, если нет партнёра, дорогие мои, вот знакомиться, вот первая часть. То есть первая часть, ну, вау, да, супер. Вторая часть августа говорит, а тут осторожно, тут могут или появиться, ну, вот могут привентиться какие-то такие темы колдовских характеров да когда ваша любовь кто-то завидует кто-то хочет уничтожить вашу любовь то есть вот тут знакомимся тут уже не знакомимся или может быть так что вы познакомитесь а вторую часть августа какие-то бывшие соперницы ваши будут делать попытки отобрать у вас вашего мужчину да вот так вот то есть держим ухо востром вот это будет скажем так чего не будет не будет не будет совсем сумасшедшей любви первой. То есть да, влюбленность, но такая с разумом, с пониманием, это очень хорошо. Не надо, и даже я бы сказала, если не, не надо рваться за этой гиперстрастью. Смотрите, розы-розы, вот это гипер, не надо. Будьте тут планомерны немножко, расчетливы немножко, реальны. Не, не плавайте в облаках. Чтобы вот за страстью не, не, не, не доразглядеть, чтобы не было эффекта, что я влюбилась, башку снесло и не разглядела, что там дальше, а какие у него недостатки. То есть вот давайте так, особенно кто знакомится, первую часть, ищите свою комфортность в этом человеке, даже какую-то свою выгоду в этом человеке. да. И что не будет вторая часть, вот какой-то радости. Смотрите, вторая часть месяца говорит что вот какой-то радости она может искусственно быть у вас отобрана из ваших отношений, забрана через магию. Ну, что тут делать? Ищите хорошего специалиста, если вы это почувствуете. И давайте посмотрим, прочту вам, зачту, какая же вам подсказка из бабушкиной шкатулки. Твои опасения могут подтвердиться и цифра 8 поможет. Что значит цифра 8? Это 8 утра, это 8 число ближайшего месяца. Вот такое. То есть в цифре 8 обратите внимание, кто вам предлагает помощь, кто вам какой-то добрый совет бесплатный дает. Вот тут такая, такая тема. А может быть и вы сами чуть-чуть какую-то благотворительность сделаете по цифре 8. И вам оно отыграется добрым бумерангом. Напоминаю, кто хочет стать моим спонсором, кто хочет участвовать в моих стримах, кто хочет смотреть дополнительные видео, ссылка под этим видео, записывайтесь в patreon в мои патроны патреоны. До встречи! Теперь на повестке момента наши стричихи. Скажу так, дорогие мои, этот месяц, ну, не ограничивает вас в теме любовь. Итак, что будет? Что не будет. То есть э, подсказка такая от карт, что вас может заносить. Вы можете вот предъявлять, то есть как бы все мирно хорошо наступит, особенно у кого отношения давно, и вас будет немножко, может быть, заносить какие-то предъявы, претензии вы будете делать. Возможно, вам самой надо поменяться, а не, поп а не пытаться менять партнера. Вот это очень важная подсказка, очень важная э, карта. Она называется «Старайся», «Старайся поменяться под него». Значит, он прав тоже в чем-то, да? Теперь, если тема познакомиться, то, конечно, тут, если вы меняете имидж, дорогая моя девушка-женщина, под то, чтобы встретить нового человека, я сейчас не про силиконо накачанные губы и не под супер изуродованные сиськи, да? Дело не в сиськах, дело в душе, не забывайте это. Поэтому, ну, в общем, знакомиться можно. И первую часть месяца, и вторую часть, августа 2022 года. Просто вторая часть может дать вам более взаимную, такую любовь более понимающего партнера более мягкого, скажем так. Вы же хотите мягкого партнера, Если вам нужен брутал, знакомьтесь первую часть месяца. Вот это значит то, что будет. Кто давно в отношениях, в страсти, если накаляться в начале месяца, то вторая часть месяца даст вам взаимность, теплоту, душевность, духовность в общениях, понимание, дорогие мои. Теперь чего не будет? Чего не будет? Ну вот не будет, что, смотрите, такая интересная карта, он как бы изучает, разглядывает, то есть он не будет тут примиряться, даже это, если ваш старый партнер, он не будет миндальничать, что-то в лоб вам скажет, и опять же мы возвращаемся тут если какое-то не то что замечание, а подсказку, такой как намек в лоб, да, скажет, а вот ты знаешь, а лучше было бы, если вот наконец-то ты вот это или вот наконец-то вот ты вот так вот, да, то есть он не будет изучать, он говорит, будет ваш партнер вам в лицо быстро рассказывать, что он от вас хочет. И вы знаете, это хорошо, это лучше, чем по 2-3 по месяца разгля... раз... какие-то разгадывать лабиринты своего партнера и нырять туда, и делать, знаете, сканирование и превращаться в Вангу. И вторая часть августа не будет, когда каждый сам по себе, вы будете вместе. То есть не будет вот обособленности души одинокой, один в одном углу комнаты, другой на кухне застрял. Вот этого не будет. То есть карта взаимных отношений мне нравится. И давайте посмотрим, что же бабушкина шкатулка, моя бабушкина шкатулка вам подсказывает. Когда партнер откроется, оцени это. Обрати внимание, что от тебя хотят. Вот смотрите, даже бабушкина шкатулка, блин, подтверждает то, что я тут вам рассказываю. И напоминаю, что тот, кто хочет стать моим патреоном, будет смотреть мои стримы, будет смотреть дополнительные видео. Ухожу немножко в подполье, потому что недавно происходили манипуляции с моим компьютером. За манипуляции я заплатила деньги, и я поняла, что манипуляции произошли на стройке, подстройке. Конечно же, в первую очередь, благодаря тому, что у меня третий год канал. Это второй канал. У меня был первый, который угнали у меня эти, так сказать, хакеры. Вот это второй канал, который уже третий год существует. Пошел третий год. Монетизации не получается. Поэтому сейчас все важные и интересные видео будут через Patreon. Кто подписался... Будет смотреть, кто не подписался. Ну, ловить его вот тут мои рекламные видео на Ютубе. До встречи! Повестки момента наши, наши, часто строгие, может даже хмурые, козероги, козерожки. Итак, что же август вам дает? Что будет и чего не будет? Дорогие мои козерожки, напротив вас зашла, ли, ли, взошла лилит, скажем так. Сейчас в оппозиции к вам проходят демонические силы. Я не говорю, что это портал три шестерки, нет. Но это такие силы, которые вас проверяют на силу ваших табу. Пьете вы или не пьете, слишком много курите, не курите. А может где-то хотите налево пойти или направо. А может кого-то захотите обмануть. И вот тут чертик очень хорошо хочет, чтобы вы это сделали. Чертики будут вас раскачивать, да? Поэтому, поэтому, давайте посмотрим, что говорят мои, моя авторская колода Океан любви, что вам пророчит и советует на август. Значит, так первая часть будет такая сложная в чем-то, потому что завистники вокруг, завистники снимают энергию с ваших отношений. Но это говорит о том, что не надо ничем хвастаться никому, ничему, ни родственникам, ни подругам, ни сослуживицам. Ни соседям особенно, никому ничем не хвастаемся, не выпендриваемся новыми покупками и яркими одеждами. Может быть, вы, конечно, поступайте, как вы хотите. Это карта зависти если зависть хорошая придет, то вы как-то пострадаете по кармической линии. Вот тот чертик, который вас дернет, где-то выпендрится, где-то что-то сболтнуть о том, что как у вас с Васей, с Федей хорошо. Из-за это вы просто пострадаете. То есть это то, что может быть, будет, да? Чего, и что еще будет? А вторая часть более удачная, более хорошая, более стабильная, более взаимо Такая обогащающая, понимающая, может даже родня там чем-то вам поможет, родня мужа, допустим, допустим в теме в этой. Хочу сказать, если вот где, где знакомиться, конечно же, вторая часть, начиная с 14 августа, вот тут стабильно есть момент познакомиться, эта информация для тех, кто с нуля смотрит, да, чего не будет. Не будет фортуны какой-то случайной помощи. То есть, дорогие мои, первую часть августа мы тянем сами, мы тянем только относительно на своих отношениях, уважениях, взаимопониманиях. И поэтому защищаем свою любовь. Вторая часть августа говорит, чего не будет. Не будет больших эгоистических разборок и скандалов. Это хорошо, то есть... Тут вам главное, дорогие мои, в любви в августе 2022 года надо вот защитить первую часть месяца, в том числе вам самой грудью лечь, где-то закрыть дверь, кого-то не пустить, какой-то свой, свой дом с темным, как сказать, с темным глазом. И такая подсказка тут от, меня от Кассандры. Вам нельзя осуждать уклады чужих эм, семей, если вы заходите этот месяц в чужую семью, в чужой дом, и вам там что-то не нравится, там бардак или грязная посуда, ну, промолчите и постарайтесь об этом не думать. Единственное, вы можете себе сказать, ну, пусть живут как хотят, им так удобно, я в это не лезу, да. Вот, и не лезь еще, не лезь в чужие разборки, связанные с наследством. Сейчас это для вас кармически важная тема, то есть не лезем. И может быть, ну, по возможности этот месяц не идем на кладбище тоже, на чужие, очень чужие похороны. Вот такая тут подсказка. Буду благодарна за лайки, буду благодарна моим будущим патреонам, которые хотят, чтобы существовал мой канал. До встречи! Теперь на повестке момента наши водолейчики. Итак, что же будет водолейши, водолейши и чего не будет? Ну скажу так, если это первый взгляд, первая часть более уютная, более мягкая, более приятная. Радостная карта радости, любви, розы, супер, может даже подарочки какие-то, поездочки, ну то есть приятные сюрпризы от партнера. Если сравнить первую часть августа и вторую, конечно, я советую до 13 числа, дорогие мои, знакомиться. Вот, знакомиться, вот с нуля особенно, да, дорогие девушки, которые смотрят меня тоже в том числе, вот тут место познакомиться. Кто уже в отношениях, время приятное, радостное, ваш партнер будет стабилен в отношениях к вам, не будет цепляться, и у вас будет, вам будет комфортно с ним проживать, вот скажем так. Это тоже очень важно, терзает нас, расстраивает наш партнер, допустим, какими-то регулярными пьянками, или вот не расстраивает, и нормально мы себя ощущаем, и мы рады, что вот у нас такая семья в таком составе идет по жизни. Да? То есть первая часть очень даже хороша. Вторая часть, смотрите, трудности, карта трудности. Вот там, возможно, что-то произойдет, когда ваш партнер начнет вам, может, предъявить какую-то претензию. Может даже предъявить претензию со слов, или со, когда настропалили то ли родственники, то ли соседи, то ли друзья. То есть может немножко такой раскардаш, зацепились вы с ним, он с вами зацепился, или вы возмущены, что именно какая-то Люся или какой-то Федя сказал, а вы должны вот как-то тут или подстраиваться под их уклады жизни, или подстраиваться, подстраиваться под их советы то есть дорогие мои вот тут может быть вот расскардаш вторая часть э, менее благоприятная вторая часть я бы сказала некомфортно в теме любви иголочки такие появятся между вами ну тут уж как тут уж смотрите сами насколько вам нужна ваша семья и не смотри смотрите не смотри в себя как в зеркало, оббейся а за общие интересы, за сохранение семьи, за если у вас общая цель, и вы к ней ползете, карабкаетесь, если вы психанете и начнете тоже там сильно возникать, или скажете, я от тебя уйду, и рушится ваша тема каких-то ваших путей, дорог к вашей совместной цели. Это надо учитывать. Не зря тут нарисовано три тюльпанчика, да, смотрите, три. То есть, если вы будете психовать, то это может закончиться третьей персоной вашей, около вашей семьи, скажем так. Чего не будет. Первая часть августа не будет давать вам такие перепады. Она стабильно, Эта карта вот тут даже нарисована, да, розовые розы и красные розы. Но а вообще эта карта, она хорошая. Она не дает резких перепадов, но она так вот немножко, как чуть-чуть, нестабильность. То есть у вас не будет первая часть месяца ощущения, что нестабильно, У вас будет ровно ощущение. Вчера проснулась хорошо, завтра проснулась хорошо. Вот так. Вторая часть августа говорит, не будет у тебя платонической любви. То есть не будут над тобой дышать, не будут тебя в божество возводить. Понимаете, вот оно, да? То есть будут воспринимать тебе реальный. Вышла там наляпанная одежда, на, на, ну вдруг там что-то, да? Халат заляпанный. Вот в этот раз, вот в конце августа этого, ваш мужчина заметит, ну и хорошо, если не проедется по этой теме, но очень заметит и это соданет его. То есть вот вам, дорогие мои, вот такие подсказки. И какие тут вам такие подсказки от меня. Сейчас скажу, сегодня тут не на все у меня есть подсказки из бабушкиной шкатулки. А моя рекомендация, да, моя рекомендация. В ближайшие 40 дней никому ничего не за, ничему не завидовать. Ни Бентли, ни Кольцам картье. Не новым сумочкам Гуччи там или какие там бывают, Господи, Дольче Габбана. Никому ничего не завидуйте, если хотите стабилизированный и защищенный откуда-то извне, от третьих сил. Если хотите защиту по, по второй части августа. Вот, дорогие мои, и пожалуйста, кто хочет, подписывайтесь на мой Патреон, тот, кто хочет смотреть мои видео и даже участвовать в стримах и получать ответы на свои личные вопросы. До встречи! Теперь на повестке момента наши, уважаемые Маши, иногда мутные, иногда очень любящие интригу, наши рыбки. Итак, что же будет, а чего не будет в августе 2022 года? Вообще скажу вам, август очень-очень неплохой. Мощный даже, я бы сказала, для вас он мощный. Итак, что будет? дальние отношения, дальние, мне нравится эта карта, розы, розы, и далеко дорога за горизонт уходит, и мы знаем, что вот так оно есть, и это в душе нас греет, и это для нас одновременно, конечно, и стимул стараться для данной семьи, для данного партнера, хорошая часть, первая часть. Вторая часть, интересы материальные, Возможно, вы получите, если попросите партнера там спонсировать вам доложить там на покупку чего-то или вместе там что-то еще, или вдруг у вас может быть новая появится какая-то цель, на которую вы начнете откладывать деньги. Очень интересный период, скажу так, мне он нравится. Хочу сказать, где познакомиться? Можете знакомиться, смотрите, вот для сейчас для рыбок, которые не познакомились. Первая часть августа, она более любовная, потому что тут роза нарисована, да, цветы алые. То есть хотите страсти, знакомьтесь, страсти и гиперсекса, знакомьтесь первая часть августа. Хотите по выгоде, по... ну чтобы были практические темы, материальные затронуты вашего, чуть не сказала обогащения, но вашего уютства, удобства, да, знакомьтесь во второй части августа. И чего не будет. Не будет больших скандалов, будет такое взаимопонимание, взаимо знаете горшочек булькает, в нем хороший суп варится, и все там, и все предели, и все участвуют, и все хорошо, и вкусный суп получается, да. И вторая часть августа... Вторая часть августа, может быть, немножко, ну, в чем-то какие-то сомнения немножко промелькнут в теме, надежен он или не надежен. Может быть, даже на фоне этого вы дополнительно захотите что-то, какие-то подарочки, как будто вот, а вот вы подумайте, а вот пусть он докажет мне, жадный он или не жадный, да? То есть, может быть, и так у вас такой немножко сдвиг по фазе произойдет. Ну, в общем-то, карты хорошие. И подсказка такая вам, в этот месяц, пожалуйста, не ругайтесь с родственниками. В первую очередь со своими. Не ругайтесь, если вы больше трех лет живете с мужчиной, не ругайтесь с его родственниками. Потому что это вам потом надолго может шлифом пойти, на 2-3 года, и будут вам всякие подлянки за вашей спиной, может происходить потом раскачка вашего вот крепкого гнезда. И напомню, кто хочет стать моим патреоном, под видео будет ссылка. Подписывайтесь, и тогда вы, у вас будет иметь, у вас будет доступ через патреон к моим двух два раза в месяц будут стримы, и дополнительное там будет видео, которого, естественно, не будет на Ютубе. До встречи! И как вы все представляете, меня зовут бедный дед. Без жняг не бать.